Есть любовь и пребывающей любви прибывает в боге и бог в нем да это вот такие вот сакральные слова и вот все что вокруг нас находится в этом мире и сам этот мир и все вселенные они сотворяются именно энергией божественной любви Безусловная любовь вот в своей книге Трансерфинг реальности Вадим сделан, сказал следующие слова, что безусловная любовь это любовь без претензий, является единственным шансом вызвать ответное чувство. Это если мы рассматриваем самоотношения на уровне человек, мужчина-женщина. Да? Откажитесь от желания что-то получить и присвоить. Любите просто так, ни на что не рассчитывая. Тогда может быть произойдет чудо а не может быть, оно произойдет, полюбят вас. И чем сильнее желание обладания, то есть ответ на любви, тем сильнее действие равновесных сил, которые сделают все на зло. Любовь без условий, без права обладания не создает отношений зависимости и генерирует созидательную позитивную энергию. И только безусловная любовь способна сотворить чудо, то есть любовь ответную. Ну а сейчас зачастую, к сожалению, если даже мы рассмотрим энергии состояния безусловной любви на уровне отношений, мужчины и женщины, да, то зачастую девочек в основном, да, ну, я не говорю, что всех, в основном в базе своей воспитывают так, что самое важное для женщины – удачно выйти замуж, да, что будет обеспеченный муж, будет обеспеченная жизнь и так далее, и все будет хорошо. Но это, это неправильно. Почему? Потому что никто нам, никому, никто ничего не должен. единственное, что мы должны с вами научиться энергиям безусловной любви это и есть божественное творческое проявление Бога в человеке это то, к чему необходимо стремиться и именно это тот трамп трамплин, как бы да, тот триггерный, пусковой такой механизм, который запускает все те моменты желаемого что хочет получить человек в жизни, то есть это начинает привлекать именно э, наличие вот этого Святого Божественного Огня Безусловной Любви в душе человека начинает притягивать его жизнь, все желаемое. И все желаемое можно получить через акты сотворения, через свои мысли-формы, именно наличием энергии Безусловной Любви в своей душе. Потому что как этот мир создавался богами, энергией безусловной любви, так и мы с вами, активизируя в себе начало безусловной божественной любви, тоже можем сотворять все в своей жизни и привлекать все в свою жизнь именно через энергию безусловной любви. По-другому, ну, к сожалению, это ничего не бывает. Ну, вот такой вот пример, да, представьте, что вы стоите перед зеркалом мира, и если ваш образ любовь, виду безусловная любовь, в отражении вы получите то же самое. То есть, то излучаем, то и получаем. То есть, вот эти моменты необходимо, конечно же, в первую очередь осознавать. Единственное, что мы должны с вами научиться энергиям безусловной любви. Это и есть божественное творческое проявление Бога в человеке.